В этом видео вы узнаете, как правильно использовать генератор объявлений для Google AdWords. Заходите в генератор объявлений Google AdWords, вставляете список слов, где уже разделены ключи по группам, Выбирайте с правой стороны соответствие, в котором вы хотите, чтобы были ключи, например, я выберу точное. Не забывайте прописывать предлоги и переходите к созданию объявлений прописываете все три объявления, конечную ссылку, первый заголовок, второй, третий, путь, отображаемый путь 1-2 и две строки описания. С правой стороны у вас есть окошечко превью, то есть вы можете посмотреть как будет выглядеть ваше объявление. Внизу вы увидите баланс слов, то есть анализ качества текущего текста объявления, если вы добавляете в текст какие-то цифры, эмоциональные слова, типа лучший, популярный УТП или какие-то продающие, слова заказать купить то все это будет повышать ваш за оценку вашего текста объявления и заголовка. ну здесь у нас для примера здесь пока что показывается циферка 3. переходим к полю быстрые ссылки также прописываем необходимое количество нам быстрых ссылок. А, с правой стороны в окошечке превью теперь отображается как выглядит наше объявление уже с быстрыми ссылками. Переходим к полю уточнения, добавляете уточнения с правой стороны в окошке превью теперь уже будет выглядеть объявление более полным вместе с быстрыми ссылками и уточнениями. Переходите в колонку минус-слова, добавляйте минус-слова в любом формате. Если вы будете добавлять минус-слова в точном соответствии, то есть в квадратных скобках, тогда слова склоняться не будут. А если же вы просто добавите минус-слова, тогда все минус-слова просполняет наш склонятор автоматом. После прописания минус-слов вы называете свою компанию. Ну, например, назову «Поиск США» и нажимаете на волшебную кнопку «Создать компанию». Все, компания создана, все, что вам нужно сделать, это скопировать ее и вставить в Google AdWords, или же вы можете скачать ее как файлик, или же просто нажать на кнопочку «Сохранить», то есть все сохранится на том месте, где вы закончили, и вы можете чуть позже просто вернуться и доделать компанию.